Оживляем колбас. Оживление колобаса это подготовка его к использованию когда он новый, как у меня либо после долгого простоя. Для начала мы наливаем в него воду обычную из-под фильтра. Либо можно вот брать родниковую. Но чтобы это была хорошая вода. И нужно ложечкой немного поскоблить пленочку, которая есть лишняя в колбасе. Для оживления колобаса нужно насыпать в него от трех четвертей до половины маты. Нужно использовать качественные маты, потому что колобас пропитывается его вкусом. И если вы используете какую-то дешевку, то при питье хорошего маты ваше впечатление будет испорчено. А где взять хорошие качественные маты? Обращайтесь ко мне, я вам расскажу. А теперь необходимо залить маты горячей водой. Не горячей, 80 градусов. Можно теплый. Заливаем доверху. Вот так. А теперь нужно колобас, залитый водой с маты, оставить на сутки в темное место. А через сутки... Я видео продолжу и расскажу, что делать дальше. Прошли слуки, и наш колбас готов. Наконец-то наступил этот долгожданный момент. Теперь нам необходимо удалить все, что находится в колбасе, и тщательно его промыть. После того, как колобас промыт, необходимо еще раз поскоблить его ложечкой изнутри. Все скользкие слои нужно удалять. Можно проверить пальцем, все ли вы соскоблили. Вот, я чувствую здесь скользко. Если есть еще скользкое, можно скользкое соскребать ложечкой. После того, как вы выскребли колобас, Постарайтесь не проскрести в нем дыру, потому что такое тоже возможно. Необходимо колбас еще раз промыть водой хороший, просушить. И после этого колбас, скорее всего, будет готов, если не попался капризный. Должен быть нормальный запах свежий.